Да. 32年前, когда я, когда... Какой пылесос вам нужен? Хотя подождите, сейчас мой помощник переведет что вы там говорите при помощи лингвистического бластера. Похоже, ты все перепутал, хотя знаешь, это не так уж плохо. По крайней мере, нам пригодится наш квантовый пылесос.